Здравствуйте, дорогие радиофобы, радиофилы, а также те, кто еще не определился. Вы наверняка заметили, что на моем канале в последнее время нет новых видео. Спешу вас заверить. Я жив здоров, со мной все в порядке и ко мне не пришли злые дядьки. Сторинген ниже пояса всякому троллю и любителю дизлайков.